Приготовление древесного угля. Его получить довольно просто. Для этого нужно взять ветки одинаковой толщины, структуры в деревьях либо лиственные, и для распала хвоя. Для приготовления древесной зелы, для наших целей не подойдет. Сосна, хвойные деревья нужны. Более-менее твердые породы деревьев. И для равномерного скорости приготовления его один, нужно э, дрова подбирать одинаковой толщины. Кроме этого необходимо правильно организовать и печь. Э, для этого сверху дел, ложим утеплитель между кирпичами, чтобы печь прогрелась и был а, одновременное загорание э, древесины на открытом воздухе. эта процедура. Э, будет связано с тем, что будут большие потери золы э древесного угля. Кроме этого, нужно правильно приготовить э правильно приготовить колосники. Для этого мы берем просто прутья и укладываем их вдоль. После того, как древесина загорит, будет удобно выгребать их в, в эту лож ложбинку перед печкой где мы затем будем гасить водой, на чем процедура приготовления субстрата будет, о, о, о, древесины будет закончена. Итак, первая древесина распал, ложбинка, колосник, э, печь прогрелась, сгорели все э, дрова, остался жар, печь укрытая стекловолокном, кирпичи разогреты. Можно загружать дрова, в которых мы приготовим древесный уловь. Таким вот образом. желательно делать загрузку одноразовую или с небольшим разрывом. Этот способ довольно быстрый и простой, никаких сложностей в нем нет, так сказать, экспресс-способ приготовления древесного угля, который имеет минимальное электрическое сопротивление. Повторяю, что сосна из сосны получается мягкая, э, мягкая зала, и она практически не проводит электрический ток. А нам нужен обратный эффект. Спасибо. Входит в режим для того, чтобы нормально проходил весь процесс. Дрова немножко сыроватые, но это не страшно, это, это даже лучше почему-то так получается, более электропроводная зола. Можно поступать вот таким образом. Можно, скажем, сделать вот так. Подлаживать тоненькие веточки в огонь. Это главное достичь равномерности температуры и в, э, в топке высокой достаточной температуры и равномерного сгорания видите древесина сырая он выделяется так сказать влако по порам в общем процесс идет следующий этап будет выгрузка выгружать будем зовут тогда когда вот эти вот э, языки пламени практически исчезнут когда сгорит вот это активная часть древесины, дымящая. Проконтролируем процесс. В связи с тем, что вот мы видим возле дверцы дрова не так прогора... прогорают, как там. Их надо немножко смешивать. добиваясь равномерного прогорания. Надо сказать, что как бы, если добавляешь даже новые дрова, то угли как-то замедляются в своем прогоранием. Все-таки процесс этот более-менее выравнивается Сам, ну, самопроизвольно. Ну, лучше, конечно, помогать вот таким вот образом. Процесс приближается к выгрузке. практически в общем готово выгружать я буду таким образом Самому выгрузку я не покажу потому что жалко приборы вот так я это буду делать еще немножко и все будем выгружать вот выгрузку я произвел теперь нужно его замочить водой резко охладить вот процесс завершен несколько секунд и все готово буквально несколько литров воды и уже можно касаться руками вот такие вот получается у нас электрическая зала такая что касается золы из хвои древесного угля, то она мягкая, легкая, это такая жесткая получается. Дальше мы ее будем измельчать. Я покажу, каким образом это делать. Измельчение, конечно, лучше делать подсушенной. Подсушенной золой. Вот. Печа чуть леет. Естественно, туда воды нельзя лить, потому что она разрушится. Поэтому это все надо делать вне печи отдельно хочу показать вот зала из сосны вот такая она вид имеет вот такие продольные волокна и вот абрикос ну, еще какие-то дерева. совсем немного совершенно разная структура древесная угля это нам не подходит а она электрически неплохо проводима есть у нее этот эффект, но очень слабый в отличие от э, тех деревьев, у которых нет смолы не знаю как насчет твердых пород, там дуб, бук ну вот, скажем, груша, абрикос, орех и другие вот лиственные породы, они вполне подходят. Вот Это вся водичка, она как бы промывает от сгоревших шлаков. И ее даже нужно промыть, чтобы она чистенькая была, подсушить и применять в дальнейшем для изготовления порошка. Для применения в источники авторов.